Добрый вечер, и мы рады приветствовать вас на встрече, подготов, подготовки к празднованию шоуот. Команда проекта Кеша России» Ирина Склянкина. Инна Матурная. Юлия Ершова. И у Елены Красильщик выключен микрофон. Спасибо, Юля, да, я Елена Красильщик. И Екатерина Сверидова. Рада приветствовать этим вечером. Надеемся, что наша встреча будет полезной, интересной и зарядит нас не только знаниями, но и позитивом. Шивот – очень многослойный праздник. Это один из трех праздников восхождения. Шалош Регалим. Дословно три раза, когда следует ходить в храм или праздник паломничества. По-русски шивот также называют «пятидесятница». Почему? Потому что он приходится на 50-й день отсчета амера времени от второго дня Песаха до как раз празднования Шавуот. И по еврейскому календарю он приходится на 6 шестое Сивана. Какие же названия у праздника Шавуот? Их несколько. Первое это Хаг Шавуот, праздник недель. Опять же мы возвращаемся к счету амера и получается тут название идет от корня Шева семь. 7 на 7 – это 49. 7 недель от Песаха до Шавуот. Продолжается счет Омера. Другое название праздника Шавуот – Ацер, завершение. Завершение чего? Процесса рождения еврейского народа, который начался в Песах и закончился к моменту дарования Торы. Зман Матан Таратену – время дарования Торы. Это название праздника напоминает нам о том моменте, когда народ Израиля получил Тору на горе Синай. Хах Хабикурим. Праздник первых плодов. Это время, когда начинают собирать а, семь видов плодов, которыми знаменита земля Израиль. Среди них пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, маслины и финики. Как, акацир Праздник жатвы. А, в момент празднования швот в Израиле начинается уборка пшеницы. И еще одно название швот – клятвы. Это отсылает нас к моменту, когда на горе Синай были произнесены две клятвы. Одну из них сказал еврейский народ, поклявшись, что не заменит Всевышнего другим, другим богом и будет всегда служить ему, не откажется от Торы. И Всевышний, в свою очередь, поклялся, что не заменит нас никаким другим народом. А как вы думаете, есть ли какие-то символы у Шиот? Ну, К сожалению, особых символов, как, например, Минара или Шафар у Шивота нет. Давайте вспомним, как же мы отмечаем Шавуот. Шавуот, как правило, отмечается в конце весны и является поводом для любви и радости праздником еврейского наследия. В Торе Швод упоминается только как праздник, который связан именно с сельскохозяйственным циклом. Все заповеди Шавуот — это хлебное приношение Бекурим, и они были связаны с храмом. Однако празднование шивот, как годощины дарования Торы, привело к возникновению обычаев, которых можно придерживаться независимо от времени и места. Давайте вспомним эти обычаи. Наиболее популярны – это провести всю праздничную ночь, бодрствуя, посвящая ее учебе. И сейчас, возвращаясь к этому обычаю, во многих общинах принято читать специальный сборник Текстов, который называется «Тикун Лейл Шавуот». И буквальное значение слова «Тикун» – это исправление. Сказано, что в ночь перед дарованием Торы у горы Синай сыны Израиля спали совершенно спокойным сном. И мы исправляем их ошибки, проводя всю ночь за изучением Торы. Будучи народом книги, мы, евреи, не спим всю ночь изучая Тору в чей Шевот, так как Тора – это путь к самосовершенствованию. И в средние века в общинах Европы возник очень хорошие обычай, В Шевот маленькие детки получали свой первый урок Торы. И впервые эта практика упоминается в трудах Рава Элиезера из Вормса. И по его словам, именно в Шевот еврейских детей впервые приводили в Хедер где учитель знакомил их с еврейским алфавитом. А чтобы учение шло веселее, буквы намазывали медом и давали детям его слезнуть. Давайте вспомним, что Шавуот читают два отрывка из Торы. Это первый отрывок из Шмот, где рассказывается о даровании Торы, и второй – Домидбар о дополнительных жертвоприношениях в этот день. И по своему второму сельскохозяйственному, как говорится в Торе, аспекту праздник называется «Днем приношения первых плодов». Ну и второй обычай. Десять заповедей читают на особый мотив. Поэтому принято для слушания десяти заповедей ежегодно принятие Торы приводить в синагогу детей, даже самых маленьких. А есть ли какая-то особая книга для чтения шавуот? И действительно есть. В Шивот читают особенную книгу Магила Рут» или книгу «Рут». Рут – ее главная героиня. И она одна из двух женщин, именами которых названы в Танахе отдельные книги. Но кроме этого, у Рут нет простых человеческих недостатков. Почему же мы читаем в Шивот именно книгу «Рут»? Ну, во-первых, каждый год в Шивот мы как бы заново принимаем Тору. А в книге «Рут» мы читаем историю Рут Моавитянки, которая добровольно и бескорыстно приняла Тору и ее заповеди. Действие истории Рута и ее семьи происходит во время жатвы, как и сам Шивот. И в книге «Рут» упоминаются законы сбора урожая. И в этом тоже связь с праздником Бекурим, праздником урожая. Книга Руд также рассказывает о происхождении царя Давида. А как мы знаем, царь Давид и родился, и умерший Вообще, если мы посмотрим на историю «Рут», по современным меркам, это настоящая мыльная опера. Здесь есть и любовь, и бедность, и голод, и скитание, любимая свекровь, новая любовь, ребенок, Божий промысел. Очень интересная и захватывающая история. Но мы с вами знаем. Что в Торе, Танахе, мы можем найти ответы на все вопросы, которые актуальны для сегодняшнего дня. И что же актуального для нас, современных, мы можем найти в книге Руд. Давайте немножко углубимся в эту историю. Пожалуйста, Катя, слайд. Я попрошу кого-то из вас включить свой микрофон. У вас сейчас на самое начало... Истории рут. Кого-то включить микрофон и зачитать текст, который у вас на экране. Кто готов? Не стесняйтесь. Все стесняются. Придется мне зачитать. И было в те дни, когда правили судьи, и был в стране голод. Один человек из Бейтлехема иудейского ушел, чтобы пожить на полях Мавитанских. Он и жена его, и двое сыновей. А имя того человека Элемел и, жен, и жены его Наоми. А имена двух сыновей его Махлон и Кильон, и фритяне Бейтлехема иудейского. И пришли они на поля Моавитянские и стали жить там. Но умер Эли Мелых, муж Наоми, и осталась она с двумя сыновьями своими. И взяли они себе жен Моавитянок, зовут, одну звали Орпа, а другую звали Рут. И прожили они там около десяти лет, и умерли они оба, Махлон и Кельон. И лишилась та женщина обоих, сыновь, обоих детей своих и мужа своего». И поднялась она с невестками своими и пошла обратно с, молей, с полей Моавицких, потому что услышала она, что на полях Моавицких, что вспомнил Господь о народе своем и дал ему хлеб. И вышла она из того места, где жила, и с нею обе невестки ее, и пошли они в путь, чтобы вернуться в страну Иудейскую. И сказала Наоми обе обеим невесткам своим, вступайте, возвратитесь каждая в дом матери своей, да окажет. «Вам милость, Господь, как оказывали вы ее умершим и мне. Пусть даст вам Господь, чтобы обрели вы покой, каждая в доме мужа своего». И поцеловала она их, но они подняли вопль и зарыдали, и сказали они ей, «Нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему». То есть вы видите, целая семья из Бейтехэма или со своей женой, со своими сыновьями пришли в Мавитянские земли эль их умер, его сыновья женились, прожили своими женами 10 лет, тоже умерли. И вот Наоми говорит своим невесткам, что вы были хорошие, но мне, наверное, лучше идите, пусть вам будет лучше. И здесь мы читаем, что они возопили и зарыдали, но в итоге Орпа согласилась и вернулась к себе домой. А вот что сказала Наоми Рут? Арут, сказала, сейчас нам Катя даст слайд. Я все-таки надеюсь, кто-то из девочек захочет прочитать такой э, сильный монолог. Кто? Обычно и Маша хочет Четверякова, и Танечка Герасимов. Вот Лена Колбас хочет Давайте, прочитать. Она, она не девочка. может включить микрофон. Катя. Пожалуйста, включи. включила. Включила. Mm -hmm. Слышно меня? Да. Давай, Лен, слышно? Ага. Но сказала Рут, не проси меня покинуть тебя и уйти от тебя обратно. Куда ты пойдешь, пойду и я. Где ты заночуешь, там заночу и я. Твой народ – это мой народ, и твой Бог – мой Бог. Где ты умрешь, там и я умру, и похоронена буду. Пусть даст мне Господь еще усугубить, если разлучит меня с тобой лишь смерть. Менгелан, Рут. <pressing> Спасибо, Леночка. Рут вообще говорит в свитке совсем немного. И это действительно один из самых сильных монологов женщин, и не только в этом свитке, но и во всем Танахе. Да, это слова о принятии Торы, о принятии Веры. И к этому важному моменту мы еще вернемся чуть позже. А сейчас давайте посмотрим на этот монолог, как на монолог женщины, принявшей решение. Здесь Руд довольно твердо говорит, нет, она не откажется от Наоми. Она выбирает сердцем и говорит об этом. Это выражение ее собственной воли, ее желания, ее решения. Как вы думаете, почему у Руд такая уверенность в выборе пути? Может, кто-то хочет сказать? Почему она столь уверена, остается с Наоми? Ну, если у вас будет желание, вы можете написать письменно в комментариях, да? а я попробую вместе с комментаторами представить свое мнение понятно, что с одной стороны Руд очень добрая и она очень любит свою свекровь она говорит твой народ, мой народ но что она знает про этот народ а знает она то, что видела, потому какие семейные отношения были построены на Оми в ее семье она видела Ту доброту которую оказывала им наоми и понятно что ее решение было на определенном опыте что ее решение это путь чувств интуиции доверия любви к близкому человеку а через него и к его народу и к ему богу я думаю что это посыло для нас с вами когда наши решения взвешенные и обдуманные Тогда и последствия этих решений будут более успешными. Ведь в таком случае мы как раз подготовлены последствиям принятых для нас решений. Мы знаем, что делать, как делать, мы просчитываем, что можно ожидать и что это нам даст, и как это может изменить нашу жизнь. Ну и не могу удержаться, чтобы не привести пример такого взвешенного, актуального для всех здесь присутствующих женщин Решение. Ведь мы с вами все когда-то приняли решение присоединиться к проекту Кешер. Для большинства из нас выбор этот состоялся уже после знакомства определенного да, с организацией. Когда мы уже видели и поняли, осознали дух проекта Кешер, атмосферу проекта Кешер, миссию проекта Кешер, видели, чем занимается проект Кешер. Буду рада поделиться, если. Буду рада, если вы захотите поделиться, почему именно вы приняли решение присоединиться к проекту Кеша. Хочу вспомнить про себя. Для меня это была возможность получать новые знания и развиваться. Что-то поделиться? Что увидели, что прочувствовали в проекте Кеша? Что побудило? Возможность, во-первых, узнать себя поглубже. Mm -hmm. со стороны, с точки зрения своих корней, о которых mm -hmm. в свое время было мало что сказано, мало что рассказано. Mm -hmm. Захотелось углубиться и узнать чуть-чуть побольше. Спасибо. Кто-то еще, девочки? Можно мне? Конечно. Во-первых, -то mm -hmm. да, во потому что у нас принято как-то было всегда считать, что религии женщина на последнем месте. На самом деле это не так. Это стало доказательством, что для женщин тоже можно много всего сделать. И прежде всего мне самой хотелось поучаствовать в этом, Ну и тому, что здесь интересно. Потому что здесь интересно, да. И вот на, написала нам Женя Захарка, что э, что-то что Катя Соловьева рассказала: да, как интересно, как э, увлекательно и как значимо, да те мероприятия, которые проводит проект Кешер. И Женя тоже загорелась и приехала к нам, поступила к нам на программу, да, и приехала к нам на семинар, и сейчас она здесь с нами. Замечательно. Вот девочки пишут. Развитие, приобретение новых знаний, теплое общение. Спасибо вам, дорогие, что вы поделились. И действительно, проект Кешер открывает свои двери и сердца для всех, кто готов идти с нами, кто разделяет наши ценности, кто разделяет нашу миссию. И мы очень ценим личный выбор каждой женщины, которая хочет стать частью проекта Кешер. У каждой из нас свой жизненный путь и свой путь в проекте Кешер. Возвращаясь к отрывку, который только что зачитала нам Лена Колба. Да? Смотрите, такой маленький отрывок, но столько идей для проработки. Мы говорим о том, что без Руд еврейская история не имела бы продолжения, потому что Руд – прабабушка Давида, царя Давида. Появление Руд в этом мире имело такое большое значение, что Всевышний охранял моавитян от гнева Израиля в течение нескольких столетий. В Торе написано «И сказал Всевышний Маше». Не вступай во вражду с Моавом и не начинай с ними войны, хотя мы знаем, что Моав это народ недружественный нам, как сейчас да, звучит. В этом народе появится на свет удивительное сокровище Моавитянка Рут. То есть какое значение, да, присоедин... э, при... придается, э, как высоко поднимается э, Рут и действительно она была вознаграждена за все ее добродетели, которые она совершила в течение своей жизни, говорят комментаторы, что руд несет в себе бину свет, необходимый, чтобы распространять влияние небесного царства, да, на повседневную жизнь на земле. То есть руд это та, которая не просто приняла веру, да, но и показывала другим, как нужно соблюдать э, веру как нести слово всевышнего и как соблюдать те наставления которые нам завещал э, всевышний да. и мы можем опять же провести некую параллель проект кешер старается охватить как можно больше женщин и каждый из них дать возможность измениться встать на путь улучшения этого мира и пусть своими маленькими, но важными для общей синергии, для синергии общих дел шагами прийти к тому, ради чего, собственно говоря, и создавался этот мир. Да? И мы помогаем женщинам узнать иудаизм, внести еврейскую традицию в свой дом. Работая с текстами, мы стараемся постичь этот мир таким, как действительно его задумал Всевышний. Идем дальше. Строки «Не проси меня покинуть тебя и уйти от тебя обратно. Куда ты пойдешь, пойду и я. И где ты заночуешь, там заночу и я». Позволили комментаторам и нам вслед за ними развить тему милосердия. Хесет как сейчас нам хорошо, широко знакомое слово, потому что многие из Стас да, работают в организации ХЭС именно. А как вы думаете, в чем заключается милосердие РУД? Давайте, участвуйте в ответах, или хотя бы пишите. Я так, думаю, я так думаю, в любом случае, Наоми, она была пожилая женщина, и... Одной ей путешествовать э, достаточно сложно было. И, в общем-то, Рут, как молодая женщина, она могла бы быть ей э, как физической подмогой, так и моральной подмогой. И, кроме того, э, Наоми потеряла своих сыновей. И она, ну, вот это одиночество, э, Рут ей могла скрасить. И вообще, само по себе, то, что. Рут а, приняла на себя, а, в, так скажем, вот эту, эту миссию, mm -hmm. я считаю, что а, для Наоми это была большая моральная поддержка, и идейная поддержка, идеологическая поддержка. Ну вот я в этом вижу Хэссен. Да, спасибо, Таня, все правильно, абсолютно правильно все сказано. Вообще в книге Рут много, казалось бы, незначительных деталей, которые, как мы понимаем, если они включены в описание, то не просто так. Они включаются для того, чтобы провозгласить, показать, если мы ведем свою повседневную жизнь согласно Торе, то это действительно необычайно важно. По различные детали добрых дел, как сказала Руд, кому сказала, как и отреагировал Боас, да, как еще какие-то герои что-то сделали или сказали, убеждает нам, что каждый маленький акт доброты и порядочности достоин был быть включенным в вечную Тору и определенно драгоценен. Эта книга действительно полна добрых дел, взаимные, любящие и верные отношения между свекровью и невесткой. Где такое еще увидишь, такие отношения, да? Благородство, с которым Боаз оказывает благотворительность своим бедным родственникам. И доброта, Рут к своей свекрови, а позже к Боазу, избранному ею, среди гораздо более молодых поклонников. Как видно, и Таня об этом сказала, да, что понятие милосердия и добро Здесь книги Рут приравниваются к понятию поддержка. Поддержка, можно сказать, ключевое слово и для женщин проекта Кешер. Все, что мы делаем в нашей организации, это все поддержка. И даже если вы помните, в прошлом году у нас была замечательная программа, которая называлась «Круги поддержки». Ну что важно, в которой приняли участие многие из нас, да? Но что важно, как мне кажется, что мы не только оказываем поддержку, да, но через наши проекты мы учим других оказывать поддержку тому, кто в этом нуждается. Но что еще интересно, в книге РУТ есть поучительный урок милосердия, так сказать, на отрицательном примере. Я знаю, что девочки еще будут обращаться далее к этим словам, но не могу не остановиться здесь и не зачитать. Говорит Наоми, когда она вернулась быть Лехем: Не зовите меня Наоми, что означает приятное, зовите меня Мара, горькая. Это удивительное место в Труд. Наоми говорит так: Уходила я в достатке, а возвратил Господь меня с пустыми руками. Что немножко, что должно смущать нас в этой речи, как вы думаете? Почему я привожу это как отрицательный пример? В свете, кстати, того, что сказала Таня, к тому же. Ну, не буду вас томить, да? Она говорит, что пришла пустая, но ведь рядом же с ней руд да она пришла вместе с ней она ушла из своей страны она оторвалась от своей родни она не оставила действительно свою свекровь чтобы ее поддержать да а вот девочки И... в комментариях это написали писали я не вижу к сожалению да очень здорово молодцы какие спасибо вам огромное до да? зачитаючка да, у меня вот, не Таня Якубовская перед этим написала, что милосердие Руд вообще состояло в том, что она не уговорила ее остаться, а пошла с Наоми, да. и вот сейчас она как раз написала, что она вернулась не пустая, а с Рут. Да, да, а бывает, я думаю, что каждый из нас, наверное, вспомнит тот момент неловкости, да, когда мы могли при ком-то сказать что-то вот такое, что могло обидеть человека, и, ну, Но... Потом, наверное, осознали. Если мы это осознали, то это уже большое дело. Да? Мы работаем над собой и, наверное, в следующий раз не скажем. Но с другой стороны, нам вот этот отрывок, он поучителен. Что когда вы, что, мы что-то говорим, что-то делаем, чтобы мы немножко оглядывались назад или вокруг, чтобы наше слово да, или какое-то дело не обидело того, кто рядом, да, кто нам действительно помогает, кто идет вместе с нами. Ну и, наконец, этот отрывок, как, впрочем, и вся книга, показывает нам такое качество, как верность. Мы только что опять это обсуждали. Да? И мы говорим, что у Давида, да, проявляемое, проявляемое не раз его чувство верности и преданности Всевышнему, как раз взято от Руд, от своей прабабушки. Да, но и то качество, такое качество, как верность, оно не осталось незамеченным Всевышним. И мы знаем, что Родма Оветянка удостоилась называться про матерью царства, матерью дома Давида. Да. Да, хотя в роду Давида было много других достойных бабушек и прабабушек. Спасибо. Спасибо большое. Да, и очень интересно, что эта книга учит нас еще и как взаимодействовать с другими как относиться к другим. Потому что, вернемся к началу, к тому отрывку, который мы прочитали, да, что мы видим? Еврейская семья, когда был голод, учился, она ушла пожить на полях моавицких. И глава семьи звался Эли Мелих, это был непростой человек, это был глава колена, и достаточно влиятельный, и он потому что не просто так можно взять и переехать в другую страну, да, когда в твоей земле становится не очень хорошо. Он это смог сделать, но мы видим, что он быстро умер. Его сыновья женились на майовитянках и, к сожалению, тоже умерли. И получается, мудрецы считают, что они были наказаны за то, что ушли из родной земли. Это было следствием их поступка. И мы видим, что Руд со своей свекровью возвращается на родину Наоми. И как же относятся к чужеземцам а, евреи и как а, чужеземцы относятся к евреям в этой книге? Что мы могли увидеть, как вы думаете? Ну, можно говорить, можно писать, что мы знаем об отношении Руд к еврейскому народу и евреев чужеземцам. Девочки, есть? Ну, может быть, это сложный да. вопрос. Да, хорошо, давайте тогда вернем, обратимся к нашему слайду, и вот, пожалуйста, главу первую. А можно есть? я отвечу? Да, нужно. Спасибо. Кто это? это? Люба, ну я не буду писать, просто я да, с да. телефона очень да, а, да. мелко. Но знаете, то, что я вижу здесь в этой ситуации да, по отношению к Рут, на тот момент народ не общался особо ни с кем, ну вот именно там, да, mm -hmm. а, то Рут, естественно, понимала, наверное, ту ситуацию, куда она идет, да, потому что она прекрасно понимала, что народ не сообщался особо с другими народами, да вот и Ой, вопрос еще раз можно а, что мы знаем в отношении Рут к еврейскому народу и а, евреев к чужеземцам вот на примере этой книги mm -hmm. можно но, друг но, но с другой стороны да, Рут почему вот я думаю пошла она даже с наоми а потому что а, наоми показала да то есть и самого еврейского народа и mm -hmm. бога которого она чтила и при всем при том, да, может быть, я так думаю, и даже Рута и знала, но ее не пугало то обстоятельство, которое, через которое ну, э, не пугало ее то, как примут ее, да, потому что она уже увидела Наоми, какая она по сути есть. Угу. Вот, ага. э, ну, я так думаю. Ну вот. вот на основании того, что я читала. Спасибо, люб большое. Люб, можете представить сразу, сразу главу первую, как раз вот пока вы тут с нами? Девятнадцатый, сразу сначала, да? в начале. А когда пришли в бейт то взволновался из-за них весь город. Как вернулась Наоми и Рут Моавитянка, невестка ее, что пришла с полей Моавитки. И сказала Наоми Рут Моавитянка. Пойду-ка я в поле и стану собирать колотья за кем-нибудь, а, в чьих глазах найду я милость. Угу. Ну, Давайте давай, до конца дочитаем уже эту вторую главу, да? Дочитайте? Да, да, ну, до конца уже, до Сказала-то ей, ступай, дочь моя. И случилось, что попала она не на участок поля Бооза, попала на участок, я прошу прощения, просто очень плохо видно, а, который из рода Элимелиха. И сказал Боас слуге своему, представленному к жнецам, чья это девица, и сказал в ответ слуга, представленный к жнецам, это девица моавитянка, что вернулась с Наоми, с полей моавитских, и сказал Боас Руд, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле, и не уходи отсюда, а оставайся здесь с моими работницами. И пала она ниц, и поклонилась до земли и сказала ему, чем снискала я милость в глазах твоих, что ты обратил внимание на меня, хотя я и чужеземка. Спасибо да. большое, Люда. Да, Спасибо. Что мы увидим в этих отрывках, девочки? Посмотрите, как интересно. А весь город взволновался из-за прихода не, не просто Наоми, а Наоми с Рут и Витянкой. То есть, видимо, что, какой мы вывод можем сделать, что это были нечастые гости, как вы сказали ранее, да, Любовь, представители других народов в этом городе? Мало того, что представители других народов. Это мы, мы же уже говорили, что это народ недружественный. И когда пришла представительница другого народа в сопровождении Наоми, это, ну, по крайней мере, было достойно внимания, было странным, было, наверное, где-то тревожным даже. То есть, да, вот город взволновался, мы видим вот в главе первой об этом, да? Что во второй главе вы увидели интересного по поводу того, что на, вот по поводу руд тут есть? Когда Бас спросил слугу, что слуга первым делом говорит? Это девица-моавитянка, что вернулась Наоми с полей моавитских. То есть он представляет ее не по имени никак, а вот именно что по ее национальной принадлежности, скажем так. Да? То есть мы видим некую настороженность, можно назвать это так, наверное, да, по отношению к чужестранцам. И вы знаете, что сейчас в Израиле достаточно… да, не слышно, вы что-то говорили? Ну, в принципе, этот, так скажем, надсмотрщик, он и не должен был знать ее имени. В принципе, совершенно не обязан был. Было просто понятно, что это вот чужестранка пришла, и поэтому он Буазу так и представил. Посмотрите, мы тут можем провести еще, спасибо, Тань. историческую параллель, сказать так. Вы знаете, что сейчас в Израиле очень актуальна проблема нелегальных иммигрантов, да? Они приходят из-за своей нищеты они находятся в условиях ну, достаточно тяжелых. Отношения к ним, соответственно, тоже настороженные, ну, назовем его так, мягко. И есть такой израильский фотограф, 1С, я, к сожалению, сейчас не смогла найти фотографию, пыталась найти. Он представил историю Рут и Наоми на примерах современных иммигрантов, э э э которые вынуждены, как Рут, да? Мы же знаем, что Рут была высокого происхождения, так как Элимерик был с богатой семьи, сыновья его женились не просто на женщинах, да? Они... Женщины были царевными, да? дочерьми местного царя. А, и э, эта царевна вынуждена была, так как она была в нищете, она была вынуждена пойти собирать э, колоски, которые оставались по еврейскому закону. В полях их нельзя было выбирать. Она воспользовалась этим правом бедняка и пошла собирать. Да? Ну, смотрите, в этом ее никто не ограничил. Видите, тоже все равно отношения, хоть и настороженные, но права бедняков, э, даже чужеземцев, все равно мы видим, что э, свитки руд защищены. Что же мы видим дальше в четвертой главе? Таня, зачитайте, пока вы тут. Вам видно? Звук у Татьяны выключен. Таня. Угу. Включен? Да. да, привет, да. Угу. И сказал Буаз, в день, когда ты купишь поле у Наоми, ты купишь его. И у Рут Маритянки, жену умершего купил ты чтобы восстановить имя умершего в его уделе. И сказал тот родственник, не могу я выкупить его для себя, чтобы не расстроить своего удела, выкупая для себя то, что я должен был выкупить, потому что я выкупить не смогу. Какой интересный отрывок. Как вы думаете, с чем вызван а, а, вот такое отношение родственника, безымянного родственника? Он не хочет рисковать своим бизнесом. Да, он сначала хотел выкупить землю, когда мы сказали выкупить землю, он такой, да, да, я выкуплю. Uh -huh. Когда Боас ему напоминает, что вместе с землей есть и руд, моя митянка, он обязан выкупить ее, родственник сразу идет на попятную. Uh -huh. а в итоге, что нам получается, что Бас нам демонстрирует картину того, как нужно относиться к чужакам, и он женился на Руд наперекор общественному мнению и отношению. То есть еще один урок, который нам дает книга Руд, то, как мы должны относиться к другим. И не предвзято, а, соответственно, их качеством, да. личным качеством. Спасибо. Угу. А мы переходим к еще одной теме, о которой нам рассказывает книга Руд, и это плодородие. Эта тема проходит такой красной нитью через всю книгу Руд. Здесь есть два аспекта – плодородие земли. Мы помним, что в начале этой истории была засуха, земля была пустая, а к концу истории Руд. Всевышний опять даровал земле возможность плодоносить. И, конечно, о плодородии женщины говорится в этой истории. И здесь все время проводится параллель. Например, если мы с вами, мы знаем, что в Торе слова никогда не повторяются случайно. То есть, если они повторяются, значит, это какой-то особенный смысл. Если мы с вами вернемся к главе 1 стиху шестому, то мы там прочитаем Господь даровал, и мы видим слово акат хлеб. И это же слово акат мы встречаем в истории Сары, когда Всевышний даровал Саре ребенка. То есть здесь проводится параллель между хлебом, плодом земли и между ребенком, плодом человеческим. Также мы видим повторение слов в отрывках, мы сейчас их будем читать. В главе 3 стих 15 «Буаз положил ваешит руд шесть мер ячменя». То же самое мы видим в главе 4 стих 16 «И взяла ваешит Наоми дитя». То есть здесь опять произ... происходит сравнение между плодом земли, между ячменем и ребенком. И то, и другое кладут на колени и используется одно и то же слово. То есть мы опять видим вот эту параллель. А вот тот отрывок, который сейчас вы прочитали, про то, что Боас говорит родственнику, что если ты выкупил землю, ты должен взять и руд, когда родственник отказывается. Здесь мы видим опять эту связь между землей и женщиной. То есть родственник должен возродить как плодородие земли, так и плодородие женщины. Но родственник отказывается. А давайте попробуем прочитать сейчас вот до разрыва с главы первой. С главы первой по глава четвертая. Кто готов? Помогайте мне, пожалуйста. Включайте здесь какие-то какие разрозненные отрывки, насколько я понимаю. Здесь, а, здесь разрозненные отрывки, да, здесь от, кусочки. «Разве есть еще сыновья в чреве моем, что стали бы вам мужьями?» Уходил я в достатке, а возвратил меня Господь с пустыми руками. А пришли они в бейт к началу жатвы ячменя. И взяла Наоми дитя и прижала его к груди своей, и стала она ему нянькой. И дали ему соседи имя, сказав, «Сын родился у Наоми». И назвали они его Овей. Он был отцом Ишая отца Давида и сказала Наоми Руд, моя ветянка, Пойду-ка я в поле и стану собирать колося за кем-нибудь, в чьих глазах найду я милость, и сказала та ей, Ступая дочь моя. И случилось, что попала она на участок поля Боаза, который из, из рода Илимелоха, и сказала он ей, «Дай свой платок, который на тебе, и подержи его». Она держала его, а он отмерил ей шесть мер ячменя и положил ей на плечи. Смотрите, здесь все время перемежается. Ребенок, э, плоды земли. Ребенок, плоды земли. И э, Когда Наоми возвращается в Израиль, она говорит «Я пустая». То есть она говорит «Я… все, детей у меня нет, я пуста". А в конце она оказывается с ребенком на руках, которого свиты крут называет ее сыном. Они говорят, сказали так, соседки, что родился сын у Наоми. То есть Рут пустой женщине Наоми дала возможность наполниться снова возродило это плодородие. И последний отрывок, это как раз тот отрывок, о котором я уже говорила, где слово «вайшит» повторяется, связано с растениями и перед этим с ребенком. Но давайте прочитаем следующий отрывок, глава четвертая. Тут тоже очень интересный аспект плодородия. Давайте я зачитаю. «А потомством, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины, пусть будет дом твой подобен дому Перца, которого родила Иуде Тамар. И взял Буас Руд, и стала она ему женою, и вошел он к ней, дарил ее Господь беременностью, и родила она сына. И говорили женщины Наоми, благословен Господь, что не лишил тебя ныне, Близкого родственника, и пусть будет он тебе от радой души, кормильцем старости, потому что родила его невестка твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семерых сыновей. Я прошу вас сейчас написать в чате. Очень интересный отрывок, почему вдруг здесь, в благословении Руд, мы вспоминаем Егудой Тамар, что вообще это за связь такая? Вот попрошу вас вспомнить эту историю. Кто у нас знаток написать в чате? Ага, Тамара тоже родила без мужа законного. Ну, вообще-то... У Тамар тоже не было детей, мужья умирали, она родила замечательно, замечательно, совершенно верно. Тамар точно так же, как и Рут, можно сказать, нарушила устав, нарушила уклад жизни. Она проявила инициативу точно так же, как Рут, которая пошла собирать колосья. И вообще-то, вообще происхождение Рут от Маава. Сына Лота э, и его старшей дочери. Э, то есть э, вся эта цепочка, которая потом привела к рождению величайшего царя Израиля Давида, она сложилась из женщин, которые были настолько сильны духом, что готовы были ради плодородия пойти выйти за рамки. Вот такая интересная тема, которую тоже можно рассмотреть. Вот. Да. Очень интересно. Я прям, ну, вроде бы и знакомые тексты, да, но каждый раз видишь что-то новое, новый какой-то подход и вообще книга Рута она очень интересная Она, как мне кажется, очень близка всем нам, да. Она понятна нам как женщинам, нам женщинам лидерам и проактивным достаточно. И в книге Рут, я думаю, что вы согласитесь, поднимается вопрос геюра, да, принятия иудаизма. Этот вопрос актуален и сегодня. И сегодня спорят и раввины, и мудрецы, и комментаторы, да, кто является евреем, да, кто достоин называться евреем, что он для этого должен сделать, какой геюр пройти, традиционный, реформистский, да, много всего звучит. Ну, и тот же мой маленький отрывок, который я ссылаюсь все время, да, он как раз дает, можно сказать, полную информацию по этому поводу. И если вы помните, да, Орпа и Рук хотели остаться с Наоми, пойти с ней, Почему хотели? Моавитянкам вполне понравился тот иудаизм, который они увидели в семье своих мужей. Мы уже об этом говорили. Даже тогда, когда материальное положение ухудшилось, они готовы были остаться с Наоми. Она обладала такой харизмой, что даже про ее мужа говорили. Это муж Наоми. Невестки реально в современной терминологии запали на нее. Но Наоми легче было вернуться без них. И она объясняет им это достаточно жестко. Но обе невестки, еще раз, готовы были почувствовать себя еврейкой. Но если Орпа говорит, мы пойдем к твоему народу, да, и достаточно быстро подвергается воздействию Наоми и решает остаться дома, то что же говорит Руд? Она говорит, твой народ, это мой народ. Она понимает. И то, что еврейство не бывает без Бога. И она говорит, твой Бог – это мой Бог. То есть идеи национального геюра без Бога не проходят, понимаем мы. Да? Кроме того, мы видим, слышим, что наличие еврейской души, признание общности судьбы – это основные признаки евреев. Дополнительная еврейская душа – это силы, которые дополнительно даются человеку. И процесс Гиюра, долгий, долгий, да, подробный, тщательный – это как раз получение потенции для реализации своей миссии. Во времена Рут и Наоми женщина, вступая в брак с мужчиной из другого народа, должна была принять его веру, обычаи, жизненные ценности. И можно полагать, что в браке с сыном Наоми Рут в некоторой степени да, подверглась слиянию иудаизма. Но это была семья, оторвавшаяся от корней, покинувшая родину и перебравшаяся в другую страну. Мы часто с вами слышим ассимилировавшиеся евреи, да? и нам Извините. вполне понятно это. Извините. Да, Извините, пожалуйста. А, но на Руд видим мы и понимаем, что приняла и иудаим целиком и полностью. Она захотела вернуться вместе с Наоми на ее родину, да, на родину евреев, чтобы лучше познать иудаизм, что, чтобы вместе с Наоми, да, как сталмит хахам, э, читать, э, узнавать, учить да, те постулаты, которые действительно дает Всевышний. Э, приход для нее был не каким-то решающим шагом лишенных практических соображений. Это было действительно для род связано да, с соображением духовной принадлежности к народу Израиля. И это заметил уже при первой встрече Боас. Да? Мы видим это в тексте. Хотите, вы зачитаете, хотите, я зачитаю. Может, хочет кто-то, что сказал Боас? И сказал ей Боас в ответ, Рут в разговоре с ней, да, «Много рассказывали мне обо всем, что сделала ты для свекрови, своей по смерти мужа твоего, что оставила ты отца и мать свою, и родную землю свою, и пошла к народу, которого не знала, ни вчера, ни третьего дня, да воздаст тебе Господь за твой поступок, да будет сполна тебе воздано Господом, Богом Израилевым» за то, что ты пришла, чтобы найти пристанище под крылами его. То есть, о чем говорила Ира да, уже, что на примере э, отношения Буаза и на примере отношения родственника без имени, да, мы видим отношение к тем, кто прошел к отношения к бразилитам. С одной стороны, подозрительность и неприятие, с другой стороны, чувство симпании, симпатии и стремление приобщить новичка новым духовным ценностям еврейского народа именно такое разное отношение к, э, к тем кто прошел к тем кто лишь реш, э, принял решение э, принять иудаизм описано в книге руд и э, мед, очень есть интересный мидраж не знаю может из вас кто-то читал уже да, на эту тему у одного скотовода было большое стадовец. В затесался олень. Скотовод велел пастухам проявить по отношению к этому животному особую заботу. Пастухам было непонятно. Почему? Если такое большое стадо, почему мы перед этим оленем должны так преклоняться? Перед этим весь И иметь какое-то особое отношение. Но хозяин стада ответил. Мои овцы знают только одно стадо, а перед этим оленем весь мир, и он может выбирать. И то, что он выбрал мое стадо, я должен проявить о нем особую заботу. То есть, читаем мы, да, еврейский закон Галаха требует, чтобы мы благожелательно принимали празелита в нашу среду, поскольку у него действительно были другие возможности, да, но он выбрал нас. За этого он уже заслуживает уважения и заботливого отношения к себе. Рассказ обо всем, что случилось с Рут, действительно интересен и прекрасен сам по себе. Но он особенно важен еще потому, что Рут для нас, и как мы видим и убеждаемся, это непростая женщина. Она значительная личность, она дает нам столько примеров, да, Евре... Не будучи еврейкой по рождению, она приняла иудаизм и стала жить по законам Торы. При этом отмечаем мы, что жизнь ее стала меняться в лучшую сторону. Более... В более широком контексте история Руд – это пример всеобъемлющего процесса, прослеживающего на протяжении всего Танаха, процесса обретения человека своего места, того места, которым, Заду, которая задумал для него Всевышний. Да? И как часто мы говорим, что мы с вами должны участвовать в Тикунолам, что мы должны своей деятельностью э, возвращать мир к тому замыслу Всевышнего, который существовал. И звучит, что э, не раз звучало, что, что Рут вознаграждена за свой Хессон. За ее праведность, за свою скромность, за ее самопожертвование. Во-первых, она прожила очень долгую жизнь. Как говорит Медраж, когда царь Шлома сел на царский престол, рядом с ним была мать царя. Это сказано о Руд, о его прапрабабушке. Рут была маавистской принцессой, оставившей все, чтобы приобщиться к правде. За это она удостоилась. Увидеть своими глазами, как ее потомки получили царство в народе Израиля. Кроме того, мы знаем, что она приняла Тору. И есть понимание, что Тора – это награда. Есть ли у вас мнение, почему Тора является для нас наградой, как и для Руд, как и любого человека? Ну, высказывайтесь, дорогие. Если что-то в чате. В чате смотрю, ничего нет. Почему мы считаем Тору наградой? Конечно, это много чего. Может, какое-то особое мнение есть у кого-то из вас. Можно поделиться. Ну, вот, смотри, девочки пишут: Тора для нас книга тайн человечества. Действительно, да. Мы так, многое да? узнаем об этом мире, когда мы читаем и читаем Тору со смыслом, с пониманием, да, с глубоким, с комментариями. У -у -у. Еще. Ира, ты же хотела сама что-то сказать или призывала? Я сказать, что это подарок, потому что это инструкция. По инструкции Конечно. всегда жить легче, правильно? Вот мы покупаем новый бытовой прибор. Без инструкции что, что с ним делать? Никто ничего не знает. Можно тыкаться, мыкаться, сломать все, себя убить. А тут у тебя есть четко, будешь делать так, будет хорошо, не будешь делать так, будет плохо. И поэтому это бесценный подарок, потому что у нас есть четкая инструкция, как жить правильно. И только в наших руках а, зависит а, от, все, будем ли мы ее применять или нет. И поэтому каждый раз открывая туру, мы находим для себя множество ценных уроков. да, Вот как сейчас мы извлекли а, много всего. И для чего же написана книга Руд? Что же нам говорят еще мудрецы об этом? Давайте смотреть. Книга Руд, почему еще читаете ее это вся книга хэссет, милосердия, и Тора тоже вся Хесат, и поэтому Тора дана в так нам говорят наши мудрецы. И для чего же была написана книга Руд? Не содержится никаких законов, мы видим, ни о чистоте, ни об очищении, ни запрещающих, ни разрешающих. Зачем же она написана? Научить нас, какова награда для тех, кто делает добрые дела. Раби Визер сказал, Бас сделал, что мог, а не то, что был должен. Руд сделала, что могла, и Наоми сделала, что могла. Сказал святой благословен он, теперь я сделаю, что могу. И мы видим, как сказала Лена, прекрасное окончание этой истории в рождении царской династии еврейского народа. Да? О чем это нас учит? О том, что не нужно ставить границу своим добрым делам. Так? Да? И у нас есть прекрасный отрывок из Талмуда об этом. Опять же, связаны с праздником Шиот, как праздником урожая. Да? Мы много раз это сегодня видели. Не, установлен, не установлены нормы для края поля, для приношения первых плодов нового урожая, для прихода в храм, для помощи ближнему и для изучения Торы. Все это мы делаем в праздник Шиот. Вот такой многоликий от пятидесятницы, да, 50 оттенков пятидесятницы. Мы не уложились в 50 минут, потому что у него очень много смыслов, и это действительно тяжело за 50 минут рассказать о таком прекрасном празднике. И мы увидели, что милосердный и смелый... Вот это поворот! Смудрый... Кто пустил Игоря? Уберите его. Это... Уберите да, Сейчас Игорь. одну минуту. Сейчас быстро, Катя, все сделает. Я его не пускала. Все-таки к нам проникли злоумышленник. Ну ничего. ничего. Рут и Наоми что нам показали? Опять же, для нас важно, как для женщин, силу женского единства в действии. Они доказали на своем примере, что благодаря обмену знаниями, опытом, все-таки можно преобразовать мир положительный, оставить свой след. И приближение к празднику Шиот еще одна причина вспомнить о значимости этих женщин. Вспомнить, с чего начиналась книга, да? Сначала было хорошо, потом героини все потеряли, и потом идет постепенное заполнение пустоты в результате рождения ребенка, который стал да, наследником царской династии, вернее, первицем царской династии. То есть получается, что Наоми и Рут, несмотря на то, что лишились всего, были в тяжелых жизненных обстоятельствах, не опустили руки и продолжали действовать. Это, наверное, самый главный для нас пример. Да? Ни в каких тяжелых обстоятельствах не отчаиваться. Мы вместе, силы женского единства продолжают действовать, Будем верить в себя, надеяться на Всевышнего, и все будет хорошо. Девочки, но мы да. не можем не вспомнить еще одно название этого праздника. Вы, наверное, обратили внимание на одежду команды. Мы сегодня вот все надели белые одежды, и еще одно название праздника ⁇ это праздник в белом. А почему? Шивот называется праздник в белом. В книге Шир... Гашерим Тора сравнивается с молоком и медом. Молоко и мед под языком твоим. Поэтому день дарования Торы мы отмечаем тем, что едим молоко и мед, символизирующие слова Торы. Гематрия слова халав, молоко, это 40. И именно 40 дней провел машина горе Синай до получения скрижалей завета, после того, как он... Впервые поднялся на Синай для того, чтобы получить Тору в праздник Шивот. Есть еще одно объяснение этого обычая. До получения Торы евреи не знали, что такое кошрут. И вот внезапно, 6 Сивана они получили все эти законы сразу и узнали, что вся их посуда стала, что не кошерная и потому что в ней приготовляли запрещенную пищу, и следовательно готовить в ней пищу нельзя. И таким образом им не оставалось ничего иного, как есть в этот день молочную пищу, фрукты и овощи. И у каждой хозяйки, которая отмечает праздник живот, есть свое любимое молочное блюдо, которое она готовит на этот праздник. Ну, и у меня тоже есть такое молочное блюдо, я готова с вами поделиться рецептом, ну, в общем-то, ничего нового я не открою, многие готовят это блюдо, но я с удовольствием вам его представлю, потому что на протяжении более 20 лет, каждый год живот мы его готовим у нас, у нас в общине, Катенька, пожалуйста, видео. Добрый день, дорогие подруги! Приближается праздник живот, и праздник живот у меня всегда связан с вкуснейшим тертым пирогом, который на протяжении многих лет готовила для нашей общины моя подруга лучшая подруга Зина Евсеева светлая ей память ее сегодня с нами нету но рецепт ее остался и при приближении праздника Швот я всегда вспоминаю этот рецепт и в этом году тоже обязательно спеку по рецепты нашей Зиночки тертый пирог тертый пирог это не новость для хозяек многие его делают он еще называется королевская ватрушка но наверное пропорции разные наверное те теплые ручки которые делают этот пирог и ну наверное душа с которой мы делаем по разному и от этого получается и вкус пирога я постаралась разделить на две части ингредиенты Первая часть – это для приготовления теста. Это песочное тесто, оно тертое. Для него необходимо масло сливочное, или же маргарин. Я уже просеяла муку, то есть пачка масла. Муки 2 стакана, две трети стакана сахара ложечка разрыхлителя но Зина всегда клала в соду но я, честно говоря, соду не очень люблю и немного и немного щепотку соли это будет наше тесто начинка начинка творожная Две пачки творога у меня творог фермерский, я где-то 500-600 граммов взяла также 2 трети стакана сахара. 3 или 4 яйца. Опять же, я покупаю в фермерском магазине. Яйца большие, поэтому 3 достаточно. И немножечко ванилина. Итак, мы начинаем. Для приготовления теста я беру муку и смешиваю со всеми сухими ингредиентами. Сахар. Разрыхлитель. Немножечко соли. Перемешаю. И сюда сейчас я буду с помощью терки натирать охлажденное масло. Я сейчас натираю масло. Но цель моя превратить э, смесь муки с ингредиентами и маслом в мелкую крошку. Итак, мы смешиваем наше масло с сухими ингредиентами, мукой, и доводим их до мелкой крошки. определяется вот так. Мы взяли кусочек. У нас получилось цельный кусок теста. То есть самое главное, чтобы мука, все сухие ингредиенты плавно вошли в наше масло и создали однородную массу. Ну, вот тесто у нас уже готово. Итак, мы делаем начинку. Наш творог, яйца. Сахар немножечко влево. и с помощью блендера. Вот такая получилась у нас начинка, достаточно жидкая, и она сейчас будет ждать своего часа. Каждый каждой хозяйки есть своя форма для выпекания, я взяла тупую форму, предварительно бока смазала маслом, и я очень люблю вот такую бумагу, которую совсем не обязательно смазывайте, потому что на ней ничего не пригорает более половины теста я выкладываю Нет. Так, что, еще немножечко еще немножечко распределяю и делаю небольшие вот такие вот бокалы и выливаю нашу начинку и оставшееся тесто я накрываю творожную массу температуре 180 градусов наша вкусняшка будет выпекаться приблизительно 40 минут пирог готов я вытащила его из духовки но надо дать ему немножечко постоять потому что достаточно хрупкая у нас начинка чтобы она немножечко застыла когда сын пирог вот такой получился пирожок и сейчас посмотрим его в разрезе вот пирожок наш в разрезе всем приятного аппетита и с праздником живот Хаксамех! Спасибо вам огромное, Инна Михайловна, за такой чудесный рецепт. Я думаю, мы поделимся на нашем телеграм-канале этим рецептом, чтобы у всех была возможность посмотреть и его воплотить в своей жизни, как и все те направления и основные мысли книги Рут, о которых мы сегодня говорили. Остается только пожелать хорошего праздника Шиот. У нас еще для вас будут сюрпризы перед Шиот. Следите за новостями. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, рада быть вместе и видеть всех вас. Спасибо, хорошего вечера. наступающим праздником. Ой, какие красотки.